Твои косила Пришел конец Четыре года мать без сына Четыре года мать без сына Четыре года мать без сына Бери, жемей. пошли домой звездой вставай вставай однополчанин вставай вставай однополчанин вставай вставай одноболчанин бери шинель пошли домой Я скажу твоим домашним, Как стану я перед вдовой Неужто кляться днем вчерашним Неужто кляться днем вчерашним Неужто кляться днем вчерашним Бери шинель пошли домой мы все войны шальные дети И генерал, и рядовой Опять весна на белом свете Опять весна на белом свете Опять весна на белом свете Бери, Шинель, пошли домой Опять весна на белом свете, Перешены, пошли домой.